Алина, какие ты сегодня хочешь книжки послушать? Книжка про бродячего кота. Книжка про как быть в лесу. Книжка как хорошо урожай собирать с фермерами. Книжка. Какие воды бывают? Какая тебе? Бородячий кот. Ты сегодня хочешь сказку послушать про бородячего кота? Да? Угу. Теперь удобно ложись и будьте сказка. Сказка «Бродячий кот». В страшном-страшном страшном царстве, в приятном государстве жил бродячий кот. Он был так незаметен. Он хотел найти хозяина, но хозяина у него не было. Он такой был незаметный, что его никто не замечал. Но он хотел быть в государстве главным. Государство было красивым, прекрасным, и жил там прекрасный богатырь. Его звали король царства. Он хотел всеми править, но только у него все не получалось. И кот тоже хотел править всеми, и у него тоже не получалось. Во-первых, у него не было королевской шапки, он был котом, а не человеком. И у него только одна мечта была есть рыбу. И он как-то нашел рыбака. Он так размечтался, какой у него будет хороший слуг рыбак. Сколько он рыбы наловит. Только рыбак сам об этом не знал, что ему придется служить коту. И кот решил, как получить этого рыбака. Составил план он решил одному человеку прилизаться, чтобы он, как бы к ребенку, чтобы он его пустил домой. Ребенку понравился котик, и он начал намурлыковать коту, чтобы он своему папе приказал словить рыбки коту. А коты имеют влияние, и он начал намекать, что хочет рыбки. А так ребенку кот понравился, что он решил... Папе приказать рыбку словить. Папа открыл рот и удивился, и начал говорить. «Сын мой, ты, вы, ты что вытворяешь? Я тебе не прислуга. Я выполнять твои пригоразы не буду». Но тут ребенок очень был умным, и он сказал. «Я сейчас в бой пущу свою армию, и в этой армии у меня кот служит. Он тебе все лицо разодрет». И папа удивился, как же кот ему лицо растерзает, и решил использовать ремешок. «Сын мой, у тебя тоже есть свой король, и это король ремешок. Служить ремешку, иначе он тебя по заднице отхлопытает». «Ладно, папа, но рыбку словить, ты меня понял? Зачем тебе рыбка? Сам буду есть с котом вместе». Тебе славлю, а коту не капельки. Кота лучше как наживку использовать буду. Пусть рыба скушает кота. Я тебя сейчас сам съем, папа. Вот, смотри, папа, твой ремешок у меня. Сейчас твоя задница получит. Ты как говоришь с отцом? И вообще-то ремешок у меня в руках, если ты не заметил. Хотел меня на понт взять, не получилось. Все, понесу кота. А кот был умным, и решил он со всей дури вцепиться в руку и расторапать. Папа от неожиданности откинул его, и бродячий кот решил не рисковать своей шкурой и уйти. И решил он все-таки пойти хорошим путем и к самому королю пойти приласкаться. Вроде бы король был добрым человеком, вроде бы как бы... Вместо одной рыбки в день я буду гору рыбок получать. Вот и решил кот пойти. Пошел кот, смотрит, а тут стража. Стража не пускает котов и животных. Пришлось коту попотеть, уклоняться от всех стражевских ударов и бежать в замок. Но король не был злым человеком и сказал, «Прислать мне кота, схватить за шкирку и принести его».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 И приказал накрыть стол. И сто... на столе стояла гора рыбки, молоко и все остальное, что любят коты. И мышек немножко для игры. Мышек-то кот не будет есть, но поиграть он захочет после еды. И начал есть кот. Ел он, ел. Объелся, попил молока, и на игру его не хватило. У него так живот раздулся, что он заснуть захотелось ему. И спал он очень долго.